Всем привет, вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике у нас пойдет речь о установке электропривода крышки багажника и обмывателя камеры заднего вида на автомобиле Hyundai Santa Fe третьего поколения. Работы уже ведутся, уже частично подключен обмыватель. Вот в этом месте у нас происходит врезка в штатный шланг. Устанавливается тройник и обратный клапан. И дальше пошел шланг по штатной проводке, пока он заканчивается здесь, потому что ведутся работы связанные с установкой камеры. <связан> а, здесь мы демонтировали штатную накладочку, в которую мы устанавливаем камеру. А пока немножко расскажу про электропривод крышки багажника. Значит, он у нас состоит из следующих деталей: Значит, у нас блок управления э электроприводом, здесь у нас петля, которая ставится взамен штатной, и она будет дотягивать крышку багажника, комплект проводки, э -э кнопочки. Вот эту кнопочку у нас будет на крышке багажника, а вот эту кнопочку мы разместим части у водителя. Ну, а вот здесь у нас находятся сами комплекты электропривода. Изготовили омыватель камеры. Значит, это это вот маленькая маленькая трубочка, которая находится над камерой. Значит, она будет подключена к тому шлангу, который я вам изначально показывал. Вот в этом месте. Сейчас ее соберем на место и потом продемонстрирую, как это все работает. Закончили работы. По установке электропривода крышки багажника Значит, Кнопочку закрытия крышки багажника разместили на пластиковом элементе Поменяли вот эти вот стоечки, кронштейны Проводка соответственно, у нас уходит в штатное отверстие Дальше ее не видно Также закончили работы с омывателем камеры Выглядит он у нас вот так вот маленький жиклер, который стоит над камерой. Значит, как работает электропривод? Значит, открывается он с крышки снаружи, с ключика, с тройного нажатия на крышку багажника, то есть раз, два, три. Он поехал открываться. Дальше стоит кнопочка есть торпеде нажимаем на нее. Она у нас может и открывать. Петку На этом багажника. все. Всем спасибо за и внимание. И до встречи в следующих выпусках.